Айден, я уже устал. Мы только и делаем, что бьем эти манекены. Нам не достают боевой практики. Вы думаете о том же, о чем и я? Подождите, ка. Бежим, пока Айден не передумал. Я против Дэвида. Дункан против Айдена. Итак, турнир за звание сильнейшего ниндзя во всей столице объявляется открытым. Ниндзя! Получай! Давай! Похоже, долго настроить, серьезно. Ее плохо контролирует силу, поэтому попытается его нижний бой. Не будем тянуть.